Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами сделаем роспись подноса в технике гжель, прописка. Итак, начинаем мы с тенежки. Тенем основные элементы жестовских цветов и листьев. Так как у нас основные тайна зеленые и синие, используем в основном их. Сначала затеняем сами синие объекты и теневые стороны цветов. И листьев делаем плавные переходы. Легкими движениями кисти показываем плавность элементов. Обязательно затеняем между цветов более темными тонами. В цветах имеются как зеленые, так и синие оттенки. Нужно подтенить кубышку снизу и естественно дальний план. Либо центр ромашки. Бутон, бутоны, листья. И приступаем к следующему этапу, который называется прокладка. Здесь мы используем линейку длинную либо палку для того чтобы не касаться тенежки и не смазать уже имеющиеся готовые элементы цветов итак начинаем мы роспись цветов с центральных роз самые передние лепестки подводим к центру кубышки постепенно уводя в тень самые яркие элементы в самом центре Делаем передний план кубышки. Подтушевываем немного. И переходим к другим цветам. В бликовке мы делаем более детально передний план, вырисовываем лепестки мазочной техникой и плавненько заходим в тень более темной краской. В тень заходим очень плавными мазками, очень осторожными. оставляю серединку цветка для цветных точек середины пыльцы подтушевываем где необходимо подрабатываем и переступаем к другим цветам и листьям получается у нас очень красивый букет как делать ромашки и пятилистники можете смотреть в других мастер-классах. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал и получайте обновления. До новых встреч! Также в продаже имеется набор для жестовской росписи. Звоните по телефону, пишите на почту.